Приветствую вас на канале компании «Радио Сила». Осенью этого года мы решили провести тест радиостанций в условиях пересеченной местности. В тесте участвовали радиостанции марки «Айрадио» и «Альфа». Перед тестом все радиостанции были полностью заряжены. Практически все радиостанции работают в диапазонах ЛПД и ПМР, что исключает их регистрацию в соответствующих органах. Один комплект радиостанций – находился в точке А. Второй комплект радиостанций удалялся по нарастающей, примерно в один километр. После каждого такого отрезка происходил сеанс связи между двумя одинаковыми радиостанциями. Так, ребят, всем добрый день. Выехали потестировать радиостанции. Радиостанции... Сейчас немножко увеличиваем. Разных мощностей, то есть с разными аккумуляторами, немножко с разными антеннами сделали мы это специально, чтобы проверить, скажем, такой миф или правду об увеличенных антеннах. Вот, допустим, у нас две радиостанции с очень похожими характеристиками, то есть они где-то 2,5 Вт на одной пульштатной антенне, на второй радиостанции она найдет такая. но ну, я поставил увеличенную ногою. То есть, если радиус, допустим, со штатной, когда закончится, сейчас пока их выключу, радиус закончится со штатной антенной, возьмем эту и проверим, соответственно, с антенной, с увеличенной, будет ли у нас при этом какое-то улучшение в связи. Ассистировать у нас будет... Гармин 78, то есть по нему мы поставим точку и будем замерять расстояние. То есть буду ехать на автомобиле, смотреть расстояние по Гармину. заодно, скажем так, по телефону посмотрю. И посмотрим, что у нас из этого получится. В подстраховке у нас идет Альфа 150. Вот такая вот маленькая небольшая радиостанция, 15 ватная. Я буду передвигаться на машине и выходить также. То есть, ну, где-то километров 12, наверное, проедем. При, при, прямой есть, чтобы лес не был бы не пересекал. Начнем с самых слабеньких, да? Слабенькие перестали. Включаем восьмую. Так, по прямой сейчас понимаем. Видно, нет, там экран контрольная точка, где стрелка, 997 метров, грубо говоря, 1 километр. Берем самую простую слабенькую радиостанцию, проверяем. есть То есть один километр для даже слабеньких радиостанций по прямой покажите на То есть между двумя большими столбами это там находится. Никаких проблем нету. Сейчас у нас между нами 2 километра от контрольной точки, где стрелка, ну, до нас, вот где наша машина, да, по прямой, где остановились, 2,07 километра. Проверяем. Тамарка ну, <приняр> <приняр> Это... Он есть, хорошо, следующая остановка 3 километра. опять самый слабий качели. Роман, как ты принимаешь нас? Разборчивай, шел, там, чуть-чуть. Сейчас попробуем 310. Так. десятки. Так, 310. десятки. Так же слышит нас хорошо Слушай, давай еще 320-ки Сразу проверим Берем 320-ку Проверяем увеличит ли У нас радиус действия на бэ Ром 320-ка Как слышишь? я одну 390 Я вот 320-ку Тебя стал более четче слышать Поменьше все-таки радиус отбавляется. Отбавляется На данный момент у нас получилось. Видно там не видно? 5 километров по прямой. Альфа-25 самая слабенькая. Альфа-25, как слышишь, где прием. Ничего не изменилось, как бы 5 километров шумы присутствует. Давай попробуем 310 -ка. 310 -ка. как меня слышишь? Более четко слышит. А, давай я 320 сейчас вы. 320-ка. 320, -ка. Ром, 320 как нас слышишь, понимаешь? Чё, на сна, Давай <звучит> Всё, понял, 6 На данный момент между нами 6.04 километра. Проверяем. Альфа 25 проверяем еще разочек. То есть сейчас слышит, но уже прерывается. Составим ее как границу. 1, 2, 3, 310, как слышишь. 310. Хорошо перехожу на 320. 320 -ка, как слышишь, понимаешь? Хорошо, нет? 320 пятерку, То есть на нее связь с винотенной полиустойчуй. Все, понял. Давай попробуем с тобой 510-ки. Ровно 510 как слышишь ли вообще? 510-ка То есть сильно разницы нету, получается? Я сейчас слушаю зуб получше а вот, самая короткая на 320 км у вас Между остальными разницы да, нет Пробуем аирадио 310, 7 километров Команда раз, два, три Если у нас прием передачи как слышишь Да, 310 нормально, я слышу более ну ты тоже дашь шумами давай попробуем 510 сейчас так, переходим на 510 510 есть нет прием ну все я тебя уже на шумах давай 323 2 более разборчивый звук на 550, -ке. но также, например, 320-ка. 320-ка, раз, два, три, четыре. Как ты слышишь? Так, на 500 ке ты меня более четко да, слышал? Понятно. Давай попробуем на 600 ку я от 310 выключаю, что ну предельная связь. 610 есть нет вообще какая-то связь слышу есть. <связь> вот да, я тебя четко слышу. В общем, получается 1, 25, 310, 320, ну, убираем 510-ку, и давай на 610 сейчас остановимся. Так, между нами 8 и 1 километр, пробуем 610 Рома, проверяю 610-ку. 1, 2, 3. Принимаешь? Нет нас? А, блин, ничего не услышал. Еще вот Я услышу. 610-ку проверяем. 1, 2, 3. Как слышно? на 8 километров уже границы такие берем более мощную радиостанцию седьмой и радио Ладно. сейчас получше нет нас слышишь 710 плывет да десятка, шум присутствует но я тебя более четко принимаю давай остановимся пока на ней следующий первый 710 получается 8 километров поехали дальше на 9 921 километр ну 9200 710 еще раз 710 под запись давай проверим но я тебе не совсем громко черкну на пятерку шуму, у меня присутствует, но в принципе нормально разборчивый. Альфа-80. Ром Альфа-80, как слышишь. Альфа-80 так же, что... как То есть все понял. Ну, следующий у нас 10 километров будет, я там, думаю, наверное, на 750 уже появится. 10 1 километр10 роман 1 2, 3, 4 как понимаешь 710 да, хорошо принял ну, ты у меня немножко уже обрываешься давай попробуем на альфа 80 альфа 8 2 три34 как слышно хорошо принял ну все понял, давай еще альфа 85 попробуем альфа 85 приема, раз, два, три, как слышно? что-то у меня на шумах, но в принципе слышу я на, на 80-ку тебя типа, получу слышал. ну да, так важно. давай, наверное, 11 километров, 710 ключом включаем Наряд прикопаем. 710 тоже оставляем. 11 километров. Сейчас машина проедет. Пробуем 710-ки. Хотя пробуем уже. Команд 1, 2, 3, 4, 5, 710. Как слышишь? Работают, 11 километров работает. Давай перехожу на 80 Одиннадцать 11 километров, 80 -ка. Рома, 80-ка, принимаешь нас? Нет, 1, 2, 3. Шумами. Повтори, первую первый фразу пропустил. 80-ка, принимаешь шумами. Так, я, я 80 более четко тебя принимаю. Тестирую 85 -ую. Альфа 85, 11 километров. Раз, два, три, четыре, пять. Как нас принимаешь? 85 -ая. Да, принял, хорошо. Кстати, я сейчас вот получу тебя, слышу на нее. Да, у меня шумов почти нет. То есть... 85-ка, чуть-чуть получше не слышно. Поехали дальше. Так, 12 километров, альфа 8, все, 80 пробуем. Роман, 1, 2, 3, 4, 5, как нас слышишь, принимаешь? Ли нас вообще а, пробуем тогда 85ку прома раз два три 4 5 как нас слышно раз два три Еще раз повтори. О, слышал. альфа 85 воська не могу до тебя докрчататься да, и Подожди, я перейду на 85 -е. так это он с 80 -ки. с 80 с 85 yeah. стыкуется альфа 85 принимает все 12 километров то есть дальше у нас ну, никакого смысла нет максимум метров 100 можно проехать дальше открытой местности не будет все тест на этом закончен по результатам тестирования можно сказать, все протестированные радиостанции оправдали возложенные на них надежды, а некоторые даже их превзошли. Радиостанция Альфа-25 показала результат лучше заявленного, несмотря на свою маленькую антенну. Но следует помнить, максимальная дальность действия радиостанций зависит от рельефа местности. На другой местности результаты могут быть как больше, так и меньше. А при сложной местности – Возможно сокращение дальности в два раза и более.